Давайте, давай, очень Хорошо. интересно да. Очень интересно, не надо меня фотографировать. Я сейчас мусор поставлю, Ну давайте, это более хулиганка. Я вам потом его так же надо поставлю. Раз вы так на каком основании это отказ? Потому что вы Пись, не пишите здесь. письменный отказ. Пожалуйста, Письменный молодой. отказ пишите. Адрес Нет, кому, пожалуйста. В смысле адрес кому, вы, пожалуйста. Я здесь хотите? нахожусь, пишите мне вы письменный отказ. Оплатить? Что я такая-то, такая-то отказываюсь. меня таком? не надо пугать. Вы здесь при чем? Это гражданских правовых отношений. Что Зачем вы? вмешиваете то, что вам Что нас? Проблема в том, что вы сейчас превышаете должностные полномочия. Вот в чем проблема. Вы требуете от нас? Я требую от вас, да. Все, пошли. Все. Отлично. От кого конкретно? Да, от кого -то конкретно? Да. Товарищ капитан, такой-то. Пытается вас привык... где-то полиции, милетин Дмитрий Александрович. В чем дело? Да? В чем дело? Почему вы без разрешения заходите и фотографируетесь? На каком основании? И что? Это не общественное место. Выйдите, пожалуйста, с камеры. Ну так обыкновенно. Вы что, Послушайте, выйдите, пожалуйста, все с камеры. Я вызову полицию. Вы не имеете права снимать без моего разрешения. Вы меня слышите или Камеру выключите, пожалуйста. А где можно такое разрешение взять? Где хотите, там берите. Такое разрешение. Мужас, Есть комитет. Пожалуйста, обращайтесь туда. Комитет всего. Ну, Мужчины, выйдите, пожалуйста. А что вы Зачем вы вошли сюда? Зачем, Зачем вы сюда пришли? Я вас прошу выйти. Услугу получить хоть, подтречься, давайте. Нет, сюда. вы не услугу не получаете. Я хочу. Вы снимаете без моего. Почему? Я хочу подстричься. Нет. Что, вы не откажетесь что ли вас? Откажу. Служили? На каком основании? На том основании, что я занята. Я вы подожду. не видите, что у меня клиент? Я подожду ничего страшного. Сколько, три часа подожду? Да. Я Готов подождать три часа, часа. Да. Я, я не, не шучу. Вы сюда на каком основании пришли, скажите? На железнобетонном. Вот на чем стоим, на том основании пришли. Здравствуйте. У нас в парикмахерскую пришли трое мужчин. И снимают без нашего разрешения. забудьте ну, сказать, я что хотят получить парикмахер. услугу парикмахера. Вы не хотите получить услугу. сказал? Ты он только что сказал, что я хочу подстричься. Так, камеру выключите, пожалуйста. И что дальше будет? У меня подстрижете? Видите? Смоленская, Дропитана. Московский проспект. Я хочу заснять всю услугу прихматывающую. Можете подсказать? Нет, даже, пусть да, да. 30 месяцев. А. Малина, студия как малина. малина. Нет, снова. Сейчас начинаем. Ну, четвертое начинаем. Или, может быть, вина. У нас Вот, нет, Зрила, Ва, Людмила, Вмитрия. 911, 167, 44, 40. Да. Да. Я да. прошу их выйти, а они не уходят. С тремя камерами трое мужчин. Так я хочу подстричься. Не, вы не хотите подстричься. Кто он сказал? Так что сказал, что не я хочу подстричься? Не кричите на меня, пожалуйста. Теперь я не вы... кричу. Хорошо, спасибо. Не кричите на меня. Я не кричу. Я вам объяснила, что я занята. Что объяснила? Я подожду. Сколько? Три часа? Готов -то подождать три часа. Хорошо, ждите, только ну, жду, ждите, пожалуйста, Я хочу вот Я не хочу, да чтобы вы снимали, вы меня да слышите? Я посижу. Вы, Вокументы выберите ваши на, на съемки. Паспортом был. На каком основании вы снимаете? Вы на железнобетонном. Нет, но не на железнобетонном. А на каком? Летишки, а слова Ну, хамить мне не нужно. Это не боится. Вы, колец, стоите в Москве, да? Все, колец, привет, напишите в Хорошо. А блогеры не, не люди? Люди, конечно. Ну, все. Да нет, не, ничего не вижу странного. 21 век. Не в каменной веке живем. Да? Да. Да, деньги заработать? Общем, ну, как, на вас, что ли? Ну как Я не хочу даже на вас. я даже вас ничего не требую, чтобы заработать. Я не снимаю, фиксирую. Я не пойму, за что вы на меня собираетесь в суд, кто Я хочу получить услугу. услугу. А? Я думаю, у вас нет права. что, не может, а? вам же, у вас права? Мы не правы, все и все проплатим. права, что Конечно, может, на потому что вы не основании? получаете услуги на сегодняшний момент. Раз вы так хорошо законами владеете. На каком основании это отказ? Потому что вы Письм... не получаете пишите здесь. Пишите письменный отказ. Пожалуйста, вылетите на лаву. Письменный молодой. отказ пишите. Адрес нет, кому, пожалуйста? Я здесь нахожусь, пишите мне письменный отказ. Что я такая-то, такая-то, отказала на основании Вы меня такими законами не надо пугать. Вас никто не пугает. Вы его не, не знаете. Вы да что вы говорите-то? А, вот а вы кто? Я пришла вот как раз за услугой. А вы вы получаете услугу. Отлично. Что вмешивается да, в разговор? Цар, я объясняю, что я занята. Вот купа, что люди, не, да? а не отвлекайте всех, пожалуйста. Вы свою работу делаете. Да, вы, видимо, за получаете это услугу. получаете. пожалуйста. Покиньте и... Девушка, вы, кто? вы кто? чтобы меня Нет. провожать казалось, Я пришла вы по записи. Ну и а записи, А, запи хочет, <laughs> и клиенту, говорить, а, а почему сказать, клиент чтобы у говорит, чтобы я покинул а потому помещение? Что? Ну, потому что После вы отвлекаете клиента, весь клиент, салон. Вы создаете вы Создаете а со мной разговариваете. со мной. А то да? что вы с пистолетами с вами. А вы чё, хорошо знаете, зачем? Я очень хорошо знаю. Чё, я чё, знаю. Юрист. Если юрист. сейчас еще юрист. Юрист. Ли, но я юрист. Да? Да? Хотите мой обознает Давайте вызвать. Ну я уже Давайте просто, ну, Вам 29-я статья Конституции в путь вот так вот по той же схеме, вот да две недели раз. назад, по той же схеме, все те же, же слова, те же, те же просьбы, вопросы задают. Вы Вообще просто смешно. А это вы что ли были в ют, как он в интернете, да? да? что вы, а вы там все... Вы посередине. что ли были? Добрый день, спасибо. А дайте автограф, пожалуйста. Нет, а? не дам. А, а мой что так Не хочу. Почему? Потому... Я не артистка, чтобы он арт... Автограф а денег отеле, стоит? Я Давайте Если это запись, где-то с моим лицом появится, Ваше лицо? мое заявление будет написано. А Пишите. Поверьте, Пишите. Мое что? Я не даю согласия снимать да не ним, давай. Что ты орешь-то? Я не ору, это а вы, пока вы, вы пока орете. А зачем вы пока орете. вы не в меня ты орешь, что-то. Что-то голос повышаешь, стоишь. А У меня а голос, вы голос в рот? А на каком основании вы с ней разговариваете? А на каком основании повышает на меня голос? А что на голос? повышается а повышает. да, не надо я не нормально с ней? она крикнула а вы что сделали а вы сейчас потому что, что она так не отговори а потом вы на съемке отредактируете да? такие дела ну, честно даже истории. редактировать не буду да я видела Кого я видели, видела так? что она здесь снимала и что она Кого здесь вытворяла вы? как дралась с женщиной Такやって только она говорит? что -то не вычеркнула вы все спросите, вот, нет, люди, нападение, же, кстати, она не вычеркивала. Нападение она да. засняла, как женщина от нее отбивалась. А как она ее пинала, Женщина она это не от нее отбивалась. Там две камеры-то было, девушка. Да? Две камеры. А у вас же Да, у нас идет. Ну, отлично, потом заявление не О чем заявление-то? Это уже Юрист. Заявление напишу. Какое было первое? Какое? О чем писать а вы, вы на сегодняшний Кому, день. Кому тебе когда что ли крепяк представиться крепяк должен? Тебе крепяк представиться крепяк. должен. Крепяк? Тебе представиться должен. что? Нет, ты у меня спросил. Вы пришли сюда, даже не представить. Тебе представиться должен. Почему я тебе А почему я тебе должен представляться? Вот мне интересно, почему вы с ней а разговариваете чем, А что на меня ты? запрещает? Да я потому что это обращаться? Что мне запрещает? Какая норма закона мне запрещает? Ну мне вы обращаться сейчас себя ведете, вообще нет. Вы же не хорошо никакого. знаете Конституцию. Ну. Понимаете? И закон тоже знает. Имеет право на ты и на вы обращаться. По закону. По закону. Вы да. не праве вообще ко мне как личности обращаться. А ты зачем ко мне обратилась как личность? Потому что вы сейчас отвлекаете Кого? Тебя что ли отвлекают? Тебя отвлекают? Нет, я пришла за услугу. Ну и получай. Услугу. Тебя никто не трогал а даже. Тебя сыр. никто не трогал. Получай Он услугу и все. Сыр. Иди с Христом Богом. Как они черепашку втроем снимали? бедную господи, вы задолбали уже всех, понимаете? Кстати, ну, хочу сказать, что, что здесь никакого работать. кассового аппарата нету. Смоленская три бруске. Никого нет. Мы одни женщины здесь. Смоленская и от Санкт-Петербург. Московские просмотры. Завилова, Людмила Дмитриевна. Ну, ваша там зафиксирована. Не, не забудьте сказать, что они хотят получить нет, услугу помочь. стрижку. А нам от, а вы отказываете. В оказании услуг. Только это не забывайте сказать. А, позвони, подождите, я запишу номер телефона. Сорок шесть все. Спасибо. Хорошо. А вы мне звоните кстати. Зачем вы мне звоните? Телефон вибрирует. А зачем вы мне звоните? 112. Ну, 112. мне не ваш тогда телефон? Вибрирует. Ну, у меня вибрирует телефон. Вы мне сейчас зачем вы мне звоните? Ну, потому что мне 112 дали эту зачем я вам звоню? Не знаю, зачем вы Я вам не, пойму, Вась -Вась полиции. Вот, не пойму, кто Вась-Вась с -Вась да, полицией. не пойму, кто Вась-Вась вот с полицией. я тоже не зачем пойму. Зачем мне звоните? Вообще непонятно. Действительно. Когда будьте добры, представьтесь, кто вы. Я, Вася Пупкин. У -у -у. По полиция себя так не должна вести. Я позвонила вызвать наряд полиции. Вы мне даете телефон мужчины, который здесь стоит и тут Вот вы его дали, я звоню, он Слушай, это я уже записала. А, можно спросить юриста, а в какой вы фирме работаете? Я просто туда приду, скажу, что безграмотно, чтобы вас уволи. столько адресов, всего потом сами будете очень Кого разгребать? Я прошу со мной не разговаривать и ко мне не обращаться. Так я только спросил. В какой не фирме вы спрашивать. работаете юристом? Там наверное дела все просто встали, ступа. Я я Спасибо. А вам я не пожелаю. Удачи. Не до юриста я не желаю. Вот, уважаемые зрители, ни в коем случае не звоните по этому номеру телефона. Вот полицию ждем. Чтобы написать заявление. А, что а вам как дело? Так вот, я пошла себе а Подождите, вы объект этого заявления, нет? А почему считаете без маски, а? Давайте я вас почему? Да. Он С маской Все вон она. Вот это вот. Да, я. Слушайте, вообще, ваши техники, вы не правы, ребят. Вы сидите, не верите идеи, пришли в частных помещениях. Если вам что-то не нравится, меняется ждите вот так. Да, я по всей это, я знаю приблизительно. Заходит, нас потом милиция в Белоруссии только. Понимаете такое дело? Не надо вообще создавать нервную установку. Здесь идет клиент. Нет, сидит ну, так мы с клиентом общаемся. общаемся отлично, пока вы нас ну, не прервали. Не нас. Что значит вы общаетесь? Общаться а вот вы? Вы не показывайте нам, где нам дома, У человека дома. Вот идите у себя это дома у и там приказывайте. Щили, ага, да, выйдите, да, пожалуйста, честный, здесь Пожалуйста, говорить. выйдите, здесь нельзя с нами с не Посторонний человек, выйдите отсюда. Нет, я, вы отсюда. я, я отсюда. Права, вы не Выйдите кровать. отсюда. Выйдет, вот сейчас? и я так же вам не потеряюсь, я как и вы мне. Нет. Не надо меня фотографировать. Я сейчас музик поставлю на голову. Ну давайте, это более хулиганка. Я вам потом его так же на голову поставлю. Ну, вот. Что это, что это такое? Владелец вот этого участка. Вот, та, да, так Она владелец или трикмахер? Не ну. знаю. Что значит? Так вы определитесь. Вы спросите у нее. Вы путаетесь спросите, в показаниях. Пока... Вы путаетесь вы в показаниях. Вы у меня показания не имеете права брать. Вы не имеете Идиоты. Вы оскорбляете. Почему? Если вы идиоты клинические, похоже, это оскорбление. Председатель совета дома, а не доктор. Какое же это оскорбление? Вы доктор? Причем я в Ютубах еще где-то не бывает, так что не Уже будете. меня бесполезно. Здесь дом построен, на Бесполезно. Вы куда то вы доктор, можете? Бесполезно. Бесполезно. Пожалуйста, мешай лучше мы мешай. Люди пришли, Люди пришли, угрожай. Престаньте клеветой заниматься. Я же сказал, Звоните, мы ждем его. Уже второй час пошел, как мы его я вас ждем. <свят> <свят> Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага, как вам сейчас? сейчас Титана или по имени? Как удобно. Салон красоты. Занимался самоуправством. Хочу по 19.1 написать на нее заявление. Это раз. А, сейчас, подождите, разберемся с вами. Послушайте все в целом. А, усматриваем нарушение санитарного законодательства, отказ в обслуживании 14.8. Поэтому вот, хотелось бы подать вам протокол устного заявления. излагайтесь. А устно я не могу уже изложить. Не Нет? Это, пожалуйста, дожительство вызовите, чтобы он вам 76 прекрасно поможет. И никто не Паспорт давайте. Зачем? Я вам диктую все а лап, Используйся. Лап. Используйся. Я да. На меня заявление написано, я, да, я должен убедиться, что... Нет, давайте все-таки соответственно Заявление ага. подает человек, чьи данные вы называете. Я называю человек. вам данные, вы пишите. У вас есть основания не доверять гражданину? Тогда ответственно давайте сразу и Все. Ну я считаю, что вы превышаете должностные полномочия. Возможно, в ваших действиях есть состав. Вы Если же вы слушаете, же же конечно, но я анонимно не могу это делать? Нет. Все, давайте 112 ответственность. То состав. есть у гражданина нет никаких прав. Я вообще, обалдеть, нет, обалдеть вообще, я такого не встречал. То есть реально у нас в стране не принимается заявление. Я вам диктую, данный, что это такое? Капитан. А вы так э, э, председатель, да, этого дома, получается? Я председатель, совет, меня А данная организация по, по договору, она он работает? Знаете? Я просто знаю, работает, работает. Вы же, вы же председатель, вот, вы должны вырис... знать. А что я должна знать? Не надо мне рассказывать, что а, я а должна знать. Ворвались, терроризируются людей. А, а что порвались? вы должны знать? А дальше вы будете разбираться. Ворвались? Вы ворвались-то бор в закрытые или открытые открытое помещение? Ну, ну, как, я знаком с этим. Как человек. я могу ворваться в открытый помещение. Я помещения. знаком, мы вместе вошли. Я не знаю, так, как у а вас. Я, вор... я, я же как... не видела, как у вас. Как я могу ворваться в открытое помещение? Ну, так же как магазин, уже открыт. Ну, а зачем, вы тогда... зачем вы тогда врете? Если вы угрожать будете кому-то, кому? хулиганить в магазине. Кому? А, вы, ну, а магазин тоже открыт. Крутослучно, ну, ну, ну, там да. хотите снимать. Так в, в наш дом. А пришимись в магазин. Так будет водка, что тут получится. Вы, вы как председатель займитесь этим. Мне сказал, сказали, что меня убьют. Вот, вот я вам вообще Вот у вас участковый сидит. Нет, вы отказываетесь да, Я не необходимости в этом не вижу. Мало ли что вы видите. Требования гражданина это основной. А с вами сейчас конфликтная ситуация. Мы считаем. Это с вами конфликтная ситуация. В чем у да нас конфликт? конфликт? Мы сидим в общественном нет. месте. Вы нас пытаетесь выгнать отсюда? Мы на пытаемся получить услугу у данного салона. Вы Ладно, препятствуете. Да плевать, что они отказаны. А Лебят. кто то решил? Вы, сотрудник полиции, что нам будет отказано? Администратор. Администратор. Пускай письменный на отказ напишет. Да. Ну если да? она отказывается, писать, что вы хотите. А вы, вы, при чем? Решили, вы здесь причем? Вы здесь чем? Вы здесь при чем? Это гражданских, гражданских правов правовых отношений. отношений. Что? Зачем вы? Вмешиваетесь в то, что вам Что не Так а вы зачем стоите и требуете от нее? Она вам сказала. Это мои законные требования от нее. Об этом написано. По заявление, факт зафиксирован. У, все, у меня другое проблем? заявление было. Вы, вы, даже, вы даже не прочитали его в принципе-то. В чем проблема? -то? Проблема в том, что вы, в том, в что в что вы что сейчас превышаете должностные полномочия. Вот в чем проблема. Вам уже два гражданина об этом говорят. Фил, ты также считаешь? Да. Вот три. А наше мнение согласно 50 статье закона полиции. Ну, по решающего. Решающего. И позорите, иди, иди, иди, стоите иди, иди, сейчас иди, иди, свой иди, отдел. Закон. И позорите иди, свой отдел. И в том числе начальника своего. Надо не учить, пожалуйста. А, а, а кто будет вас учить? Кто вас будет учить, как граждане Российской Федерации? Если у нас грамотный сотрудник полиции. Считали. Слушай, Саша, давай сейчас сделаем так. Вы сейчас от нас требуете, да, чтобы мы покинули данный салон? Если это требование, да, не вопрос, мы покинем. Мы подчинимся этому требованию. Вы требуете от нас? Или просите. Я Данное пошу. видео да будет кому отправлено, кому отправлено сразу в прокуратуру? в прокуратуру. Вы требуете от нас? Я требую от вас, да. Все, пошли. <плес> Отлично. От кого конкретно? Да, от кого -то конкретно? Да, от кого -то конкретно. Товарищ это капитан, такой-то. Я привысить. участковый 29-го полиции, Милентин Дмитрий Александрович. Все. Всего хорошего. От вас тоже. Я пока не снимаю. Ну, больше не будете прыгать. Он, точно который шмон делал. Есть. Закон знаете? Ну, он мне сказал, что он тебя. А накажет у тебя скорую по моему мнению, привыкла к нам и выгнал нас из uh, салона Малина. А, вы не и, должны заходить туда. Он правильно сделал. Смоленская 3.5 Московский без район города Санкт-Петербурга. Госномер автомобиля вот, вот, вот, вот, Роман 1265 78 Приехал на автомобиле Р12. Вы не имеете права заходить. Две санкции прокурора да. и делать шмот Вот это А Это фонуси, да, фонуси по мозгам Я чему-то из Я хочу знать. Да вас никто не выселяет отсюда <смех> ты вы Чего еще раз говорите? Чего еще раз говорите? Ну так иди сюда! Что такое? Я Нет, Нет? Мы полечали, к вам придем. Вот он, результат нашего визита. Да, часы работы, но он закрылся. понимая, сколько нарушений. Скорее всего, ее вызвали в отдел сейчас. Писать объяснение. И на нас заявление, как она обещала. Ну, пусть напишет. А результат тот. Что? Нарушители закрыты? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал ЯКОЛЕК ЛАЙФ назад Санкт-Петербург